Это обязательно расстройство пищевого поведения является следствием удовлетворения своей жизнью. Человек, у которого есть такой диагноз, да, или вот сам он себе его поставил, то есть в любом случае это такая красивая формулировка того, что, собственно, в народе называлось «заедать сладким и вкусненьким свою проблему». Потому что человек, который имеет такое пищевое нарушение, он знает себя в другой реальности. Он знает, когда он вот этого не делал, и у него там такая жизнь была, что вот он туда-сюда просыпаться хотел утром. Человек, когда хочет просыпаться утром, куда-то бежать, куда-то нестись, заниматься своей красотой девушка хочет. именно, опять же убрать все вокруг. Мы видим по молодым девушкам, по подругам, когда они влюблены, они буквально начинают шуршать потом. дому. И заниматься своей красотой. То есть, это фраза, опять же, что красота – это дорого, красота – это вложение. Это как э, плата идет, жертву требует красота. То есть мы хотим улучшить свою жизнь, и в этом режиме нам не надо ни заедать, ни запивать. В этом режиме мы молодцы, и нам тогда кажется, что вот-вот и золотые у нас в кармане. То есть вот этот ажиотаж, когда возникает у нас маячит в жизни какой-то успех. И мы, наконец, раз-два и в дамки. И вот это, когда обломилась эта цель, когда называется проваленные цель, приводит к состоянию огорчения. Посмотрите, маленькие дети, они же чем уникальным мы можем вспомнить и поучиться у совсем маленьких детей, когда ребенок учится ходить, вот какой-то момент он ползал-ползал, и вдруг понимаешь, что взрослые ходят. Он говорит, так, подождите минуточку, я же такой же, как и вы. И вот ребенок начинает вставать, держать за, вот, за поверхности, за стеночку и начинает ходить. Сначала, когда он отпускает это, он может упасть, и коленку ударить, и ладошку ударить, и лобиком стукнуться, А пол. Но это детей не останавливает. То есть ребенок, вот в вот эта здоровая психика, еще не поломан, еще не пуганный родителями, воспитателями, ребенок, он пробует снова и снова, снова и снова. И вот тут мы попадаем вот в эту народную еще одну мудрость, которая такая вот высказывание, больше не мудрость, а высказывание. Если бы молодость знала, если бы старость могла. То есть молодость не знает о провалах, Называется, этих, люди взрослые, большие, крупные звери ходят на двух. Я тоже такой же, я тоже буду ходить. И ребенок, смотрите, не консультируясь, даже говорит, уйди, я сам. Он пробует снова и снова, то есть его проваленная цель, его разбитые коленки или ушибы не останавливают. Он продолжает пытаться делать то, что он себе наметил, придумал и увидел у других. У нас же фактором обучения есть противоречие между желанием да, и обладанием способностей. То есть наши возможности еще не доросли, а желание уже есть. И основой развития является именно то, что у меня нет способностей, но я хочу туда и по ходу туда я понаработаю эти качества. А вот по жизни получается, вот когда мы говорим про нарушение поведения, проваленная цель, неудачные отношения, неудачное, там, допустим, устройство на работу, а захотел человек бы побыть звездой, признание в профессии своей, не обязательно лезть на сцену. И вот ему там критиковали, не дали. То есть и вот если мы попадаем в множеством обломов, проваленных целей, то возникает такая, знаете, вот глубинная обида. Поначалу еще она может быть такая, та, которая обида больше злости. И кажется, ну что, я разозлился, я еще больше постараюсь, я в раз буду в соревновании участвовать и выиграю. А есть та обида, которая э, в себе содержит больше печали. Печали и огорчения. И вот тут ручки опускаются. Когда человек сталкивается с печалью и огорчением, вот это вот э, схлопывание возможностей идет, самоценности, сомнения в себе очень большие, то хочется хотя бы как-то погладить себе по головке. И мы опять же видим на примере маленьких детей, по сути, вот эти вот пищевые центры наши находятся никак не в творческом мозге, в неокортексе человека, а находятся в более древних, вот там ниже по а, затылку идут вот эти участки мозга, в которых записаны программы, есть, спариваться, убегать, нападать, вот, вот это вот все дикое, архаичные наши рефлексы. И тогда получается, когда мы, э вот, применив свой мозг, проиграли, проиграли несколько раз, очень сильно поставили, потратили сильно в этом усилии. И вот тут еще от особенностей характера психики воспитания зависит, насколько иммунитет к восстановлению хорош. Ведь успеха достигают не те люди, которые везунчики. Это большая наивная иллюзия. А если мы смотрим на ретроградный путь любого успешного человека, он расскажет, сколько раз ему не удавалось. И он, несмотря на неудачи, снова пробует, пробует, пробует. Как этот маленький годовасик ребеночек становится на своей ножке и пробует, пробует дальше ходить, дальше двигаться, несмотря на то, что... Ну, был обвал, было падение, был слет. То есть вот, вот этот иммунитет, пробовать снова-снова-снова, это есть показатель здоровой конфигурации психики. И чем больше мы дети, тем быстрее мы восстанавливаемся. Смотрите, быстрее перетекают эмоции. ребенок не залипает на эмоции. Вот он только что смеялся, потом он плачет, потом он опять уже спокойный, опять веселится. То есть переключение у детей быстренькое происходит. То есть нет вот залипания в эмоции. А если... Он просто переживает большое огорчение. Называется, я не буду думать об деле, белой обезьяне. Я пообещала, что я его вычеркну из своей головы. То есть, а, ну это же невозможно так со мной обращаться. То есть, она вот эту картинку гонит от себя, вот прямо так вот отталкивает, а по факту происходит. Ух ты, все, собственно, наоборот. Надо хорошо помнить, что я выбрала забыть. Надо хорошо запомнить этих мужчин, которые несут зло. У кого-то это мужчина может быть высокого роста или, или с бородой или наоборот лысый, то есть и потом она будет шарахаться от этих мужчин потому что сознание фиксирует такой вот прям оттис получается и вот тут мы приходим к психологии, которая имеет целью найти эти зажимы и расслабить их, чтобы опустила в эту тему и говорит, да, так уже будет легче это проходить, поэтому вот это отсутствие легкости у взрослого человека подменяется тем, что я не получил своего хорошо выигрыши в эту лотерею, там, не заполучила этого мужчину или что-то еще вот в карьере там, обломилась.